вот нашу модель мы все отрабатываем и если мы делаем массаж спины то получается от годишь включительно до макушки он делается да а если ну, вот может прошли вот до, до сюда да а если мы делаем массаж шейно-воротниковой зоны то это тоже шея включается и воротниковая зона не только это а вместе с лопатками то есть то что мы все делали с лопаткой да вот эти все приемы они с, с этого и начинаются да? в шейно-воротниковой зоне с, со стороны сердца, то есть с левой стороны мы всегда начинаем работать, потом меняем позу, потом переходим сюда и двигаемся вот так вот, чтобы э, нам открыть шею, предлагаю руки обычно вверх поднять, вот видите у нас э, плечи от, открылись, как да? у некоторых бывает шея короткая и прогнута ее вот туда вниз прямо, да? то тогда э, надо ее распрямить, допустим, в этом случае мы берем Руки под себя, локти на месте, а под себя. под себя, вот, видишь, открылось у нас. Если надо, чтобы открылось еще больше, да, то можно взять подушку, ты, вот, просто на нее накинь, вот эту, ага. кладем подушку под грудную клетку, поднимись -ка. и вот так перекидывайся. Да и руки тоже вперед, вперед, вперед. Так, дышать есть чем? Пока да. Вот, видите, у нас шея растянулась. Во-первых, она тянется по собственным весом. Во-вторых, нам удобно работать. да Вот, и сейчас будет сет номер 0 а Потом сет номер 0 это переходно. Пока человек укладывается, да, мы тут что-то закончили, ему спину там делать, да, что-то помяли, подшлепали. Вот, говорим, руки под лоб. Иногда я прям подхожу, показываю, потому что некоторые не понимают. вроде Простое выражение, руки под лоб или лбом на руки, да? они начинают вот так вот класть, вот так вот класть, там. вот так вот. Некоторые прям берут, вообще сползают, туда головой ныряют, ну, вот сюда. Почему такое простое понятие они не могут сделать. Поэтому прям некоторым показываю, вот так, руки под лоб. Ну бывают еще такие иностранцы там не очень хорошо понимают, где у них лоб находится. Стопкую кости, наверное, путает. Поэтому, по принципу экономики, я не обхожу, чтобы его, чтобы руки не отрывать, да, чтобы подойти, вот отсюда делать. кстати, то же самое, можно сидя делать. Все приемы те же самые, да. Можно, сидя, можно на стул положить, голову на спинку стула вернее, да, так вот. Можно, сидя на стол положить, да, также сейчас по дочку какую-нибудь перевалиться. А лежа как работать, так и продолжаем. И вот, чтобы, по принципу, эргономики не обходить, да, вот мы закончили, там, прикрыли ягодички, да, и сразу начинаем разминать отсюда. Вот потихонечку подвигаемся. Все движения теперь идут от головы вниз. Значит, мышцы, которые крепятся к черепу, растираем и вниз. Видите, вот волну горю вниз. Новое растирание у нас получше появилось. Если мы раньше растирали вот так, да, то теперь инвертированные ладони... Растираем вот этой перепоночкой, вот так, да. Очень хорошо по всему круглым поверхностям, кстати, растирать. Опять начинаем со стирания и потом разминаем так, что вот уводим лимфу вниз и вот туда. То есть наша задача не просто с шею растянуть, а вот лимфа идет спереди и вот сюда, к ключицам, то есть вернуться как можно глубже. Вот туда раз и наплываем, раз и наплываем. Далее, э, если напряжена шея, да, то можно по очереди работать с одной половинкой, размяли ее, группа мышц с этой стороны, да? потом мы ее можем усилить таким образом, что вот так вот мы сняли голову, да? черепушку вот сворачиваем еще больше, видите, одной рукой, а другой отжимаем эту мышцу, вот вытягиваем ее и отжимаем прям до конца, до плеча и до уголка лопатки. И то же самое в другую сторону. Тянем и отжимаем эту мышцу от костей как бы к периферии. Вытягиваем. Потом посередине. Теперь обе мышцы с двух сторон. Взяли, приподняли, растрясли. Взяли, приподняли, растрясли, растянули. Взяли, приподняли, растрясли, растянули. И трапецию растягиваем с этой стороны. Вот и вытягиваем в глину и... Лимфу тоже туда угоним. Вот, а, тут можно по-всякому. Кто-то терпит, да, может пальцем это вот вот ущипнуть и продавить вот такой щипок. Терпимо? Кто не терпит, да, вот можно все ладонью. Неважку ладонью. И в этот момент мы обходим тело человека и встаем в позу мабу или наездника. И вот это наше получается... Отсюда мы начнем следующий сет. Сет номер один. У нас дальше будет сет номер один, это плечи, крестцовый сустав, так скажем. Сет номер два, это конкретно вот шея с трапецией, это сет номер два, да. Сет номер три, это голова и уши. И сет номер четыре, это завершение, когда мы уходим обратно вот сюда, к крестцу. Ну, а об этом в следующем видеоролике. С вами был Олег Алабудин.